Всем доброе утро! Сегодня поговорим про уровни близости. Одна, да, так у некоторых людей есть привычка грести всех своих знакомых под, под одну гребенку и ко всем относиться примерно одинаково. Но существует другая картина мира разделение всех своих близких людей на, скажем, на уровни. Да, на... Можно это назвать, вешать ярлыки, можно назвать, присваивать роли. Ну, Давайте я расскажу, и будет понятно. Уровни близости – это знакомый, товарищ, друг и очень близкий, свой человек. И отличаются они степенью доверия, вот эти уровни, и степенью безопасности. Да, доверие, безопасность, комфорт. Та информация, которой вы готовы поделиться с этим человеком. И как это проверяется. Когда вы что-то говорите, да, рассказываете о какой-то своей боли, о каких-то своих э, особенностях жизни, э, и как реагирует на этот человек. Если вас принимают, да, то есть это степень принятия да, безопасности, это степень принятия от собеседника. Если вас принимают в ваших пусть даже в заблуждениях, если вам помогают, вас поддерживают, вас направляют, да, не, то это скажем, достаточно близкий человек. Если вы, допустим, рассказали что-то о себе, а вас оскорбили, вас э, какую-то вашу тайну рассказали другим, то есть передали, то есть с таким человеком банально небезопасно, то, так, естественно, от такого человека следует держаться как можно подальше и в зависимости от этого можно разделить градацию то есть знакомый человек это тот человек, который, с которым вы просто знакомы знаете, что он есть возможно, знаете его имя и не очень готовы с ним делиться какой-то своей информацией ну то есть это может быть коллега на работе то есть личные какие-то свои переживания вы ему не рассказываете Потому что, ну, вот ну, а мало ли, что этот человек сделает. Да? Второй уровень – товарищи. То есть это человек, который знает какую-то там совсем личную, ну, какую-то какую часть э, личной информации о вас, и вам с ним достаточно комфортно, ну, так это, тусить. Эм, вы вместе иногда бываете, вы о чем-то разговариваете, о личном, о работе, о каких-то э, происходящих с вами процессах. Следующий уровень – это друзья. Это достаточно частое общение, может быть, даже откровенное общение. И что важно вот в, в общем, уровне друга, да, что вы можете предъявиться ему в собственных каких-то ошибках, недостатках, и вы не будете замочены. То есть вас не будут оскорблять, вас не будут унижать вас примут и возможно даже подскажут а что с этим сделать и ну либо как-то просто выслушают и сказать скажут ну ок вот так или если вы спросите то даст вам совет и с друзьями достаточно комфортно достаточно да не совсем комфортно а достаточно комфортно находиться некоторое время вместе потом возникает некоторое пресыщения, и вы говорите, окей, все, я пошел дальше заниматься своими делами. И следующий уровень близости, это близкие люди, свои люди, с которыми вы можете, ну так, очень условно, да, находиться 24 часа в сутки, вам с ними хорошо, есть взаимопонимание, и если вы открываетесь с этому человеку каких-то своих недостатков да, то вас ну, на 100% принимают, вам комфортно, вам именно с психологической точки зрения безопасно. И что еще? А, вот, близкие люди, да, вот чем... что еще такое вот, формирует а, уровень доверия? Это удерживание границ. То есть, вот э, с, так скажем, просто знакомыми вы свои границы удерживаете жестко, целенаправленно, обращаете свое внимание, чтобы вот их вот как-то вот крепенько удерживать. С близкими людьми, э, они, ваши границы, они автоматом э, уважаются, да? автоматом, вот именно вот собеседником, именно другом они, ваши границы. Э, бедны, принимаются и говорят ну вот-вот-вот с ними обходится аккуратно то есть э, допустим, если чужой человек он ну, условно может так это опоздать там на 15-20 минут то близкий человек как раз из уважения к вам э, постарается приходить вовремя ну или какие-то вот такие вот э, приносить, мало того что приходить вовремя приносить еще какие-то плюшки, няшки какие-то вкусняшки ну, то есть, чем ближе да, процесс э, взаимодействия, процесс коммуникации, тем больше заботы, и чем дальше, тем меньше заботы и больше пофигизма. И мне все равно, что с тобой происходит, э, главное, что происходит со мной. Вот. Поэтому э, одна из таких э, ошибок, которые допускают люди, это либо открываются сразу, как только близко, как только появляется новый человек в отношениях, да, ему сразу открываются и душа на распашку, и дружат, и там рассказывают все самое сокровенное, и потом удивляются, почему люди плюют в душу, да, и, например, вторая противоположность такому поведению – это всех держать на расстоянии ничего не рассказывать о себе, то есть, так скажем, всех держать на уровне вытянутой руки. Ну и на самом деле достаточно сложно на какой-то человек, на какого-то человека повесить один ярлык. Да, это вот мой друг или это мой близкий человек, потому что это все такие вот градации, это все такое очень плавные. Ну это Такие уровни, э, градации серого, оттенки серого. Поэтому это просто примерные, примерные э, э, роли, которые можно было бы э, играть. Да, и понятно, что э, как у одного человека всегда множество роли, ролей. да Если это женщина, то у нее роли и мамы, ну, допустим, дочки, э, жены, женщины, любовницы, э, коллеги. Это множество ролей. Поэтому так, домашнее задание подумать для вас, какие как, как, а, маршрутка как вы, какие роли вы даете да, своим, по каким ролям вы распределяете, по каким уровням вы распределяете ваших знакомых, то есть людей, с которыми вы общаете, и разделяете ли вы между ними, ну, создаете ли вы между ними вот такое вот разделение, то есть вы всем, всех, всем душа нараспашку, или всех подальше, или вы понимаете, что так, с этим человеком мне нужно вот так себя держать, а с этим вот так, то есть, э, ну, существует ли дифференциация, о, красиво слово вспомнил, существует ли дифференциация в ваших отношениях? Либо всех под одну гребенку. Вот, и если вы понимаете, что так что-то не так, чем-то готовы поработать, что-то готовы изменить в своей жизни, как-то поменять свое отношение, потому что оно какое-то такое приносит дискомфорт, то пишите мне в личку, приходите на консультацию и поможем вам справиться с вашим дискомфортом. Все. Всем пока и до встречи в новых эфирах.